на интерактив брокерс Это такое новое направление я такой перед собой задачу поставил чтобы во первых у нас было три оферты первая оферта у нас пока ну, так немножко комом зашла она была двойная сейчас компания это транспортная компания Мы закупали ее остаток у нас остался и сильно скорректировался я думаю, мы будем продавать ее, когда уйдет на весь из покупателей. И, в принципе, чтобы не потерять на этой компании, пока держим, вот, транспортная компания сейчас в первую очередь, конечно, сейчас страдает из за Китая, из-за коронавируса. Также у нас была оферта по X-Biotech. Это фарма-компания. Они продали свой препарат Джонсон Johnson Джонсон 1 миллиард долларов в в конце прошлого года, и половину этой суммы решили направить на фондовый рынок и выкупить свои собственные акции. При этом в Америке, в Канаде есть правило, то, что неполные лоты до 100 акций, например, 98-99, да, любое количество до 100, выкупают в приоритетном порядке. Это значит, что вы покупаете их на сумму да, до, 100, до 100 лотов, у вас ее в любом случае выкупят в размере 100%. То есть, как с диана Шиппинг, выкупа 20-50% не будет то есть мы покупаем по 100 процентов и удалось заработать за две недели порядка 23 процентов со сделки не годовых а именно со сделки вот, довольно хороший результат я как раз сейчас буду ориентироваться именно вот на такие оферты пока эта тема работает как с ipo до да несколько лет назад когда была аллокация больше больше 50%, процентов нужно этим пользоваться поэтому добро пожаловать в клуб инвесторов 3 Пять таких оферт, они, в принципе, окупят вашу годовую часть. Все остальное будет вам бесплатно в подарок. Вот. И как раз еще третья оферта готовится. Я наблюдаю сейчас за рынком, чтобы поймать довольно неплохой момент. Буквально четыре дня назад я писал в чат, мы смотрели, типа, будем участвовать или нет.